Еще раз добрый день и еще раз и вновь с нами радиоблог Игорь Цысасков. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Сережа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной выпуск нашего радиоблога. Для начала хочу вас познакомить э, с проектом. Медиагруппы «Континент». Этот проект называется «ТВ-клуб «Континент»» и там существует подкаст, на котором мы делаем тоже записи э, с интересными людьми. Скажу вам по секрету, что последней записью была э, беседа с человеком, с которым вы встретитесь сегодня уже в радиоблоге. Так что, если вам захочется расширить диапазон знаний, которыми поделился мой сегодняшний собеседник, то приглашаю вас в ТВ-клуб «Континент». Подписывайтесь, слушайте, и я надеюсь, что у вас будет даже желание пригласить своих друзей, знакомых, потому что там действительно бывает что-то интересное, причем часто бывает. Итак, сегодня со мной в студии, ну, точнее, на скайпе, и он, и я, а в студии у нас Сергей Зацепин. Так вот, сейчас я, вас, я вам представлю моего собеседника. Это писатель, продюсер, импресарио и автор очень известной книги «Спасибо, мистер Никсон». Зовут его Джейк Нейхаузен. Джек, добрый день. Добрый день вам всем. Мы уже встречались на самом деле и в этом проекте, если мне память не изменяет, но это было несколько лет назад, это было время, когда президент Трамп только какие-то начинал свои да, реформы, да, сейчас да. уже все идет к новым выборам, и вот мы с тобою потратили какое-то количество времени, несколько дней назад, сделав запись, обсуждая тех или иных кандидатов, их возможности ну, выйти на ринг с президентом и, и достойно проиграть. Вот. Но даже за несколько дней уже было много изменений, и я думаю, что если мы сегодня посвятим какое-то время нашей беседы разговору о том, что произойдет в общем-то завтра, потому что завтра так называемый супер вторник, когда будет на розыгрыше довольно много голосов. Какие твои прогнозы на сей счет, Джек? Мои прогнозы? Я вообще всегда с недоверием отношусь к таким словам «супер сейл», «супер мэн», «супер фрайдэ» и со он. Дело в том, что я понимаю, что нам данную минуту демократы хотят протолкнуть идею, что уже как бы они решили э, сменить э, Сандерса, конечно, но я не знаю, насколько насколько у них это получится, потому что меня волнует одна вещь, что если предположим Сандерс не пройдет, что произойдет с этим оголтелым количеством молодежи, именно молодежи, которая стоит за Сандерсом. Как Байден сможет... Ну, неужели будут баррикады на улицах? Будут гореть автомашины, будут дым, костры. Но от молодежи, особенно той, которая поддерживает Сандерса, я мог бы ожидать всего самого веселого. Как ты думаешь? Ну, как я думаю. Но я на самом деле все-таки надеюсь, что не дойдет до баррикад. Хотя мы видели... Замечательные, в кавычках, кадры, что и жгут наши американские флаги. Что, в общем-то, протестуя против законного положения вещей, да, они могут далеко зайти. Но я думаю, что в данном случае много будет зависеть все-таки от, все от э, стражей. Или стражи, Стрели. порядка, которые должны будут применить адекватные меры к тому, чтобы тех, кто с чем-либо не согласен остудить. И, и кстати, мы уже говорили, смеялись, но это не смешно. Их надо на Кубу. На Кубу, на Перековку. Кто-то там останется, и слава богу, кто-то приедет, будет тихий, как мышь. Правильно. Правильно, но Куба тоже ослабела. Я на минуточку отвлекусь. Да. Я только что вот, пару дней назад разговаривал с человеком, американцем настоящим, который, приехал с Кубы, мне сказал, «Джек, поразительно, я не видел а, портретов Чагивара и Кастро на майках, а видел портреты Трампа и американские флаги». Он говорит, «Ну, у вас же…» Он знает, что я из СССР много лет назад. Он мне говорит, «У вас же за это сажают». Я говорю, у нас сажают, но на Кубе, может быть, они уже поняли, что американский доллар сильнее и важнее, поэтому не будем их трогать. Но дело в том, что я понимаю, что демократы, зная, все-таки это не идиоты, они понимают, что шансов ни у одного, ни у другого нет против Трампа. На данный момент это так. Если это не так, то мне действительно надо собрать свои манатки и уехать на огненную землю. Потому что я не вижу, как один из них может выиграть против Трампа и экономики и всего остального. Но они пытаются все-таки смягчить этот проигрыш, выставив Байдена вперед. Потому что я не вижу никого другого, кто может сменить. Я не верю, что Блумберг может это сделать, потому что тут деньги не могут помочь. Когда нет таланта, деньги в определенный момент купить разговор не мог. Да, ну не... смотри, э, смотри, сейчас э, идет разговор о якобы интриге. появившиеся интриги, потому что там были, было много кандидатов, сейчас их заметно меньше. И вот вышел из игры мэр из Индианы. Да, который, ну, у которого было явное преимущество только в одном. Не в том, о чем ты можешь подумать, а, да. а, а в возрасте его. Но его нет. И теперь вот что пишут, что якобы вот и его голоса, и, и я думаю, в скором будущем, Клобушар из Миннесоты да. отойдут якобы а, спящему вице-президенту. Да. Да. Вице да. Но... Но э, вот это все, когда мы знаем, когда мейнстримовая пресса муссирует что-либо подобного рода, то, то опять же тут же вспоминаешь, что говорит об этом Трамп и не только он что это злокачественный очередной фейк. Почему? Потому что они таким образом хотят выдать, как мне кажется, желаемое за действительное. А именно показать, что, что уже Сандерс, это уже вроде бы как битая карта, что он уже мимо. Как ты думаешь? Это так, но они смогли его отодвинуть в сторону э, в процессе с Хиллари, и потом выдавали нам за эту карту, что по всем опросам она ведет с каким-то невероятным отрывом и будет президентом, может быть это повторение, может быть это повторение вот такого сюжета вполне возможно, но все-таки я персонально хотел видеть больше Сандерса против <свят> я это понимаю. Я Тебе, дай, дай. Тебе дай не только хлеба, но и зрелище. <свят> я хочу зрелище. Я хочу зрелище. Но Потому... ну, я, это понятно. Когда выйдет вот это э, чудовище, я бы сказал. Хотя очень интересная у нас была в «Континенте» публикация вот как раз на, насчет того, что э, его... Вроде бы определили, как если он не лжец, так дурак. Причем сказал о нем постоянный представитель Израиля. Вон. А. Но, но я даже не, не, не, не упустил случая добавить, что я бы и, и, и, и третье определение сюда бы вел, что он все-таки редкая сволочь. В общем Совершенно верно. Совершенно верно. Поднимаю и, руку. И да. Джек и очень опасная. Опасное тем, что эта бацилла, как коронавирус, давно началась и заразила молодежь. И молодежь, так же как он, как определил амбассадор в Израиле, глупая, незнание истории, незнание настоящей экономики. Их профессора лечили и учили их формулой Сандерса, занимались вот этим переливанием из пустого порожного и добились желаемого результата. Все-таки у него есть эта масса, масса, которая, если он выиграет, мне нравится это одним, что придется на самом деле подумать демократам, как даже назвать свою партию. Это должно произойти какое-то разделение, Но потому она... что она не может... Ну, она уже, вот. ну, хорошо, иногда вот с этими названиями, вообще путаница в головах очень серьезная, потому что прекрасное слово либерализма что превратили, и, и куда а, это ушло. То есть поменяв определенные понятия, и смотри, что с, с, с демократической партией случилось, уйдя влево, практически полностью, полным да. составом, почему, потому что... Сейчас, я думаю, хвост вертит всем остальным, поэтому они все влево ушли абсолютно. И Центр почти что не проглядывается, за редким исключением. Значит, им прямое название там социал-демократическое или просто социалистическое. Ну, по идее, правда же? Ну, в этом трагедии представить себе, что может быть в Америке социал-демократическая партия. Ну, ну господа... Ну, почему нет? В Европе-то есть. Ну, мы же не Европа. О, вот. И мы же не доб... Европа. И чего добивался Трамп? Чего добивался Обама, мы знаем. И некоторые его сподвижники, и те, кто за ним стоял. И чего добивается Трамп, чтобы Америка оставалась Америкой? В том-то и дело, потому что назвав социал-демократами их, это как-то для меня, может быть, морально всего лишь стирает эту грань между нами и ими. Мы приравниваемся к этой серой, ненужной толпе, к этой массе, которую Америка может купить целиком, которые зависели от нас и всегда будут зависеть. В данный момент вот эта ситуация, с, например, с этим коронавирусом, палочка-выручалочка для Китая не Европа и не весь мир единственная Америка единственная Америка которая сможет восстановить их индустриальную продукцию кто покупает мы покупаем больше чем вся Европа может только мечтать купить за пять лет мы покупаем весь остальной мир вместе взят ну, поэтому мы не можем, даже в названиях я не хочу быть похожим на, на них. За, что сделала Америка за 200 лет? Я не учу никого, просто вот факты, что мы сделали за 200 лет, это не могло быть сделано с названием «Social Anything». Да. Это, это, это, это грустно немножко. Мне жутко от того, что такой, как он может попасть даже на трибуны, мы, о ком мы говорим. Ну, я вообще с трудом представляю такого главнокомандующего и так далее. То есть, и, и самое забавное, что вот мы опять же печатали только вот на днях материал, который очень читаем был и обсуждаем был, а он касался как раз темы, кто финансирует Сандерса, кто ему симпатизирует. И когда среди этих людей ты, ты видишь компании Google, Google, компанию Facebook, компанию Microsoft там и так далее, ты приходишь в тихий... Это же немыслимо, господа, вы что, вы там, вы, вы наверное, чего-то едите не то, потому что вы же первые попадете под пресс, если, не дай бог, случится подобное, то вся ваша свобода выражения ваших мыслей прогрессивистских и прочего... И развитие бизнеса, она куда денется, скажи? Она рухнет. Но вот кто есть сегодня, кто может мне дать ответ на это? Я копался, копался в мозгах, в размышлениях. Не могу найти ответ на вот это. Почему они это делают? Ну, почему? ну вот не могу понять этого. Ну никак. Ну, э, на самом деле объяснений может быть немало, но лучше, чем объяснять их мотивацию, лучше цитировать. Но там интересная вещь такая, что они как-то прямую вот, э, высказывания каких-либо я не встречаю. Да? То есть, э, да. предположим, руководители этих больших, э, скажем, гигантских компаний, они не говорят открыто, что да, мы идеологию Сандерса поддерживаем, что мы там за то, чтобы в Америке вместо капитализма начать строить социализм. Они, они говорят о другом, что, что да, мы к более справедливому обществу должны прийти и так далее, так далее. Но в чем справедливость, скажи, пожалуйста. Справедливость, наверное, в том, что он сказал, у кого есть больше миллиона, тому не нужно больше. Что будет с board of directors, гугла что будет с вообще огромным я, миллионами американцев что будет с теми кто работал на заводе форда и копил деньги всю жизнь и платил юнион профсоюзные э, свои как называется профсоюзные взносы и платил налоги платил все угодно значит если приходит момент то я должен отдать когда избиралась Хиллари Клинтон, моя дочка немножечко, понимаешь, папа, ну все-таки прогрессивно женщина, то есть я говорю, фала, ты же, когда меня не будет, все-таки хочешь получить все, что у меня есть? Я же не отдам это на животных или на леса в Амазонке, это же будет твое. Как тебе понравится, если 50 этого исчезнет? Она говорит, пап, ну что ты глупости говоришь? Я говорю, ты не читала программу. Прочти, вы только смотрите на лицо, на улыбку, на расплывшиеся бедра, на веселое, все это так, дружески, объятия, почитай программу. Там... Что же Давай так скажем, что твою замечательную дочку Рафаэлу, кстати, можно заочно ее представить, это э, номинант э, на премию Оскара в серии документальных фильмов и директор э, фестиваля Нью-Йоркского документальных фильмов. То есть человек, ну Нью-Йоркский человек, тем не менее, несмотря на все вот Еще на, достижения. на 90% наш. Но, Но все-таки, все-таки ты провел работу, как я понимаю. И... Ну, работа, возможно, только одна: факты и реалити. Забыть, как человек выглядит, забыть все, а посмотреть на программу. С Сандерсом немножко легче, потому что он выглядит как сумасшедший, это уже внушает какую-то нервозность. Но когда я слушаю его слова, я думаю, боже мой, я же уехал из этого. Неужели меня это догнало здесь? Ну, формально, вот смотри, интересная штука получается. Вот ты уехал очень давно, естественно, прожил уже здесь больше, чем в той стране, откуда ты уехал. Значительно я бы сказал. Но. Но память-то осталась. И, собственно говоря, никуда не денешься. Те годы, которые проводишь первые свои там 20 лет, они как бы западают настолько, что что все, все в порядке, ни, ни, ни язык никуда не уходит, и, ни, и обстоятельства этой жизни никуда не уходят, все в памяти. Тем более, что вот, я, кстати, воспользуюсь тем, что покажу э, тем, кто нас смотрит, по крайней мере, сейчас на Ютубе, вот, вот эта книга, ее очень трудно поднять, вот видите, я надеюсь, видите, да? Этот, этот фолиант, который мне Джек подарил, называется эта книга вот именно спасибо мистер никсон и там вот его биография, и там в том числе есть э, советская еще рига и так далее там много чего фотографии замечательных очень историй много потому что джек ну за свою профессиональную деятельность объездил столько стран сколько я наверное не час буду напрягаться пока их сосчитаю вот. так вот все это, конечно, есть, но, но ты, наверное, в дурном сне ни в 70-е, ни в 80-е, не, скажем, еще в 90-е не мог представить, что доживешь до такого дня в Америке, когда, когда люди, подобные Сандерсу, и не только ему, Элизабет Ворон из той же оперы, будут претендовать на президентское кресло. Никогда представить это было невозможно. Но, но какое-то легкое-легкое предчувствие у меня появилось... Я здесь уже почти 50 лет. Через два года будет юбилей, 50 лет. Но где-то через 20 лет, будучи в Америке, когда 25, когда моя дочка была в университете, я стал замечать там вот эти вот в разговорах с профессурой, со многими людьми, которые мне говорили, так интересно, вы из СССР. У них было скромно это было. У них было много интереснейших идей. И когда я спрашивал, о а каких идей, ну, понимаете, что все должны быть, люди должны иметь равенство. Ну, не может быть один миллионер, а один простой. Надо, чтобы все всех было ровно. Я говорю, объясните им, вы профессор, а вот студент. Как можно это урок? Но ну, они тоже будут профессоры. Я говорю, ну, есть же разные профессоры. Понимаешь, это было вот странно. Кажется, человек должен быть ну, умным. Мое личное... Персональное мнение: ни, ни в коем случае не, не, не приклеиваю его ко всем слушателям, друзьям, я считаю, что когда страна разжирела и стала жить замечательно, благосостояние увеличилось очень быстро и очень сильно, поэтому молодежь как-то потеряла это движение вперед. Я хочу иметь новый автомобиль, со временем буду работать. Сейчас я зарабатываю столько, это в час буду зарабатывать больше. Или я получил образование, диплом, и я с этим дипломом смогу выйти на другой левел. Опять же, зарплаты всего, это естественно в человеческой натуре. В той стране хотели уничтожить полностью твое желание иметь больше, потому что, во-первых, не было частной собственности. Ты можешь желать, что хочешь, но своего ничего. И вот это все, по-моему, создало вот более мягкую, более такую саркастическую молодежь, которая всегда могла опереться на деньги родителей. Вот это я... мне очень трудно поверить, что американская молодежь сможет перековать себя быстро. Может быть, если Трамп выиграет, он выиграет опять плюну три раза. Он выиграет еще четыре года. Может быть, четыре года будут как четыре курса университета, новых курса, когда они пропустили прошлый год, они слушали в полуха. Может быть, это будут еще четыре года, я не скажу Может быть. Не знаю. Тут э, вопрос спорный, несмотря на то, что мы хотим former years, как говорится уже этот Слоган повторяется бесконечно. Но э, вот последний у нас буквально до перерыва полторы минутки осталось, а мы забыли совсем про мини-майка. То есть, э, вот э, все-таки его шансы... Для многих, кстати, это свет в окошке. Они говорят, он же не как Сандерс, он же вот все-таки более такой... Он же миллиардер, он же не, не будет раздавать. Ну, как на компанию он тратит, так он не будет же подставлять себя, компанию и всю страну под вот, вот такую. Удивительная вещь вот его деньги сделала. На Ютубе, я очень часто смотрю Ютуб, специфические вещи. Вот не хочу смотреть весь спортивный матч 90 минут. На Ютубе 12 минут, все важные голы, все важные моменты. Теперь в эти 12 минут входят минимум три перерыва с его рекламой. Это же, это же безумные деньги на всех каналах Ютуба все время. А, не верю, не верю. Деньги могут дойти только до одного определенного момента. Трамп не бедный. У всех такое чувство, что уже идут выборы на президента. Но это выборы всего демократы участвуют в них и только на демократического кандидата. А наш кандидат тоже миллиардер. Миллиардер. Миллиардер. Ну, я скромный человек, все очень радостно. Мульти, мульти, даже я бы сказал. Так что и фонд у него уже огромнейший, так что все до поры до времени, качество человека играет роль. Значит, подведем черту под ним, в него ты не веришь. Ну... А верят ли в него наши радиослушатели или в кого-то еще, мы узнаем, наверное, уже после рекламной паузы. Оставайтесь с нами и, как всегда, во второй части программы мы включим линии свои, задавайте вопросы, если они у вас будут. Возвращаемся в радиоблог Игоря Цесарского. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять первый звонок. Да, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые ведущие и участники сказочной конференции. Я хотел вот что сказать. Вы не будете опровергать, что Экзиас в свое время был неправ, говоря, что все повторяется в жизни. Ведь вспомните, что было, скажем, а, да вам это, конечно, как известно, в России 120-130 лет назад. Ведь кто совершал революционные изменения? Опять же, люди из буржуазного, и даже из высшего сословия. Дети, отцы и матери которых обладали большим капиталом. Однако они тоже требовали равенства. Эти вот идеи, они заразительны, к сожалению. И они повторяются, тем более в нынешнего поколения, здесь, которые не нюхала никаких трудностей. Вот это серьезная проблема, конечно. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо. И следующий звонок тогда. Добрый да. день. Да. Пожалуйста. Слушаем Спасибо. вас. Да, добрый день. Добрый. добрый день. Все вопросы, которые сегодня обсуждаются. Социализм, молодежь, профессура. Почему 80% евреев голосуют за демократов? Почему часть израильтян евреев, голосует за уничтожение своего государства. Вот на все эти вопросы попытался ответить Михаил Веллер, книги «Еретик». Ну хоть глава первая, хоть когда-нибудь упомяните ее. Или, если вы с ней не согласны, то хотя бы, ну как предмет для спора, что ли. Так, Спасибо, спасибо за ваш звонок. Но ну, на самом деле, если вы говорите про Михаила Веллера, то зайдите на подкаст ТВ «Клуб Континент», и вы можете послушать нашу с ним беседу. И как раз он рассказывает в том числе и о том, о чем вы сейчас говорите. Да, ну, кстати, я напомню, что сегодня наш собеседник Джек Мейхаузен. Джек, вот, Во... вот я... можешь уже включаться? Во многом я соглашусь с Веллером, конечно, но это позиция человека, который все-таки все не прожил в Америке полвека. Я... Как сказать, видел это воочию здесь, а не теоретически. Mm -hmm. Многие, которые уехали еще тогда давно, от погромов, приехав сюда и работая тряпочниками и грузчиками, портными и обувщиками, встав немножко на ноги и научив детей играть на скрипке и дав им хорошее образование, стали почесывая затылок вспоминать, что да, мы уехали от казаков, от бандитов, но вот идея Ленина, ведь по идее это была неплохая, мол, выполнили ее неправильно, но идея это была хорошая. Это было тогда. Я говорил с очень пожилыми людьми еще в 70-х годах, когда я приехал сюда, я помню, 72-й год на... В Бродвее 14-й улице есть такой, так и называется, профсоюзный square, Union Square. Там стояли люди с флагами красными, серп молот, 1 мая. Там стояла демонстрация из еще старых детей, совсем старых и не совсем старых, которые мне, свежему из страны народной, объясняли, что там бесплатная медицина, что, что там бесплатное образование и все остальное. У меня не хватало тогда английского, чтобы с ними спорить на уровне, но я был поражен американской свободой, которая к хорошему в конечном итоге тоже не привела. А говоря о том, что буржуазия это все сделала, да, но сколько их было этой буржуазии? Это было считанных, может быть, две сотни буржуа, которые играли в эту игру, но своими деньгами все-таки не, не думали делиться. Ленин был. На самом деле оборвали, значит деньги он это все делал. Вокруг него, кто был состоятельный? Только Свердлов имел какого-то родственника в Америке, а в основном никого вокруг не было. Посмотрите на дорожку. Ну Но ну, ну там же Да. Забирали. пытались много чего делать, экспроприировали. Банки и так далее. Грабили и все. То есть деньги находились. Статьи, Это и саму не... Морозова вспомнили кто-то из наших читателей, который тоже финансировал забудь здоров как». Он, я не знаю, как он финансировал, мое чувство было такое, что он финансировал откупаясь, да. и не смог купиться, и потом его все равно порешили. А да, насчет и... того, что, например, да. говоря о, о этой профессуре, эта профессура никогда не упоминает. Того, что им придется делиться. но ну, ну, ну, но. Это только индустриалисты, это только индустриалисты у них спрашивают: а вы же вам придется делиться, на это ответит, что no, no, no, no. no, но ну, ты это... знаешь, вот смотри, интересная вещь: я тебе могу сказать. Вот любопытный: у меня был диалог с одним, кстати, он был мы им издавали этому профессору. Он, по-моему, биолог, я не помню сейчас работающими в Иллинойсе, мы ему делали книгу очень хорошую такую, он еще и стихи писал. И вот когда мы с ним говорили, он, то есть по, по вопросам политики, кто кого поддерживает и так далее, вот он мне такую вещь сказал. Нет, я не думайте, что я симпатизирую, скажем, демократам, потому что мне их там, условно говоря, повестка дня, адженда их меня устраивает. Нет, говорит. Вот, как правило, вот наши лаборатории и прочее-прочее, когда демократы, они выделяют деньги, а когда республиканцы, они деньги не выделяют. Поэтому значительная часть профессуры придерживается демократических взглядов. Вот что ты скажешь, это? Ну, это я скажу, смотря на что выделять, а на что, на что не выделять. Когда Трамп разбирался с бюджетом страны, я прочел весь этот бюджет. Ну, я понимаю, что надо сберечь белую сову на Аляске. Но я не понимаю, 500 миллионов потраченных на это. Я понимаю, что должен быть какой-то... Надо беречь и это, и то, и третье. Но ведь надо строить госпиталя, ведь надо какое-то иметь нормальное распределение. Может быть, не нужно тратить 100 миллионов, на, чтобы разбираться, нужен третий туалет для ОНО или не может. А, да. а демократы всегда на это давали деньги? Ну и не только на это, они как люди сердобольные, они заботятся а. обо всех тех, кто приехал в страну легально, нелегально, неважно как, это известная картина, то есть мы, мы поможем всем, мы не дадим никому умереть, ни от чего, то есть все будут, так сказать, при, при медицинском обслуживании, при других каких-то бенефитах, но при этом мы в меньшей степени заботимся о, о тех же ветеранах, которые прошли вообще-то войны и, и скажем, за, интересы нашей страны защищали далеко от наших границ, но, но вернулись Привет. оттуда иногда инвалидами, коллегами и так далее. А вот где бы им лишнюю помощь, это чего-то я не, не сильно встречаю. По-моему, Трамп несколько вот и не только говорил, и что-то начал делать в этом направлении, до него не очень-то, оказывается, об этом Совершенно. волновались. Совершенно верно. Потеряно, вот, вот, потеряно реальный взгляд на вещи. Ну, ну, мы же не умнее других, мы ни в коем случае не пытаемся э, изменить мир. Но хочется, чтобы люди посмотрели на вещи, так, как оно есть. Да, извините я... у нас, да, есть да. звонок, может, мы попытаемся принять, хорошо? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Здравствуйте. я бы хотела сделать просто еще небольшое добав... добавление. Дело в том, что они тратят не свои деньги, они тратят наши деньги, налог... Налог... налогоплательщиков. И... А сами они воры. Они, известно, что они коррумпированнее, чем республиканцы в миллион раз. Потом, значит, республиканцы по статистике дают намного больше донейшн, чем те же, вот, которые поддерживают демократов и, и называют себя демократами. То есть это абсолютно лицемерная публика, жуликоватая публика и любящие, так сказать, делать жесты а, за, за чужой счет для того, чтобы покупать одних за, за деньги других и при этом хорошо выглядит спасибо большое спасибо за комментарий ну конечно мы не будем всех уж под одну гребенку это тоже ну, было голос народа был самый самый правдивый голос народа приятная... голос народа да всегда голос народа Зрит а... так вот продолжим. правильно государственная казна и вот у индустрии любой Концерна. когда ему приводит факт, что вас же обдерут здесь с новым, с новым подходом к деньгам, с новым подходом к социалистическим подходом к богатству. Они говорят, ну-ну-ну, у нас будут просто высшие налоги. Государство будет этим заниматься. Я абсолютно не сомневаюсь, что наш уважаемый Сандерс вынет огромную машину и начнет печатать. Печатать, печатать, подчас, пока весь мир не девальвируется из-за падения американского доллара. Кстати, что... же кто-то об этом, вот ты мне рассказывал, да? Кто-то да. сказал, какие проблемы, да? Мне сказали, что какие проблемы, можно напечатать больше денег, ведь наши деньги самые сильные. Я говорю, ну вы понимаете, к чему это ведет? Он говорит, ну, понимаешь, жизнь человека не такая долгая. Мне уже 63 года. Трикарный подход, правда? <смех> да, это гениально, совершенно. Это, это очень странно слышать это от человека, который родился здесь. Но коррупция может выражаться не в том, что сворована в свой карман. Та же коррупция, на мой взгляд, это трата денег, которые народ платит в налог. Разбазаривание этих денег. Набросились на Трампа за... То, что началось, это усиленный drill, и мы становимся independent, э, в смысле нефти. Ведь все об этом только мечтали всю жизнь, чтобы ну, не зависеть от кого-то. Ну, может кто-то хотел бы заправлять свои машины за 4-5 долларов, как вот было, как, было не так давно, скажем. И вспомни, как где-то и мир чихнул, а уже сразу у нас подскакивало все забыли. В очереди в Нью-Йорке были, когда не хватало бензина на да. А, а теперь, я... теперь вроде как вопрос не стоит. Там в Сирии война, там в Ливии черти, что делается, еще. Так еще А да. у нас цена как есть, так есть. И она вполне себе удобоваримая, я бы сказал. Но, а ты представь на секунду, что Лучезарный Обама бы договорился с талибами и закончил вот эту бессмысленную многолетнюю войну, унесшую сколько жизней американских солдат. Агромный... И ты посмотри, мейнстрим а пресса вообще молчит. То есть их это вообще мало туда? волнует, что там в Афганистане. У них же основной вопрос сейчас, кто бросит перчатку Трампу и кто его побьет на этом ринге политическом. Это поразительно, что есть возможность вернуть после 19 лет, бездарных 19 лет. Я с первой минуты думал, если англичане когда-то не могли сокрушить, да. если бы русские, которые особенно перчатки не одевали, чтобы взять Но. страну руки, куда вы, американцы, лезете? Ну куда? Но случилось, протянулось 19 лет, и никто не обратил на это внимания. вы... С дьяволом подпиши, чтобы только своих увести назад. Потому что победить там все равно некого. Есть места, Конечно. где цивилизация не нужна, они непривычны к ней, и какие места надо оставлять в покое. Я очень... Это одно из величайших моментов. Да, нет, Я... это вот, это когда говорили, кстати, у меня есть и знакомые политологи, которые очень так любят рассуждать о том, что Трамп сдает Сирию, Трамп сдает Украину, Трамп сдает все на свете. И, и вот сейчас, даже вот с Афганистаном, они тоже тысячу причин найдут, почему нам надо там находиться. С другой стороны, имея границы вообще, у нас что, общие границы с Афганистаном? Конечно. Ну, а и, а? и, и более того, есть страны, которым действительно надо бы сильно волноваться, как там будет обстановка, э, в какую сторону, да? откуда идет вот этот наркотрафик сумасшедший и всевозможные исламистские движения. Вот те, кто находится на границе, они могут этим озаботиться. И да, попросить в том числе Америку каким-то образом держать это на контроле, помогать и так далее. Но не за счет того, чтобы наши солдаты торчали Понятно. в Афгане и гибли непонятно за кого. Сейчас больше никто не говорит ни о курдах, никто ни о чем не говорит. А что там творится сейчас? Что О. можно объяснить Америку, что она ушла? Ну, абсолютно. Ну, видишь, опять возвращаясь к тому, кто сейчас пытается из демократических кандидатов предстать именно таким реальным человеком, который поведет и внутри страны, при котором будет сплошное благоденствие, да, и будут как говорится, волки-овцы ходить в армии и, и, и радоваться жизни, условно говоря, естественно. Вот. И внешняя политика будет развиваться таким образом, что Америка будет э, горячо любима за то, что она перестанет требовать э, со своих партнеров по НАТО вкладывать туда деньги, равно как и мы это делаем. То есть вот представь себе вот, всех нынешних, кто там есть, кто реально может это гарантировать тогда есть только один человек, который хотя бы близок к чему-то такого типа. Это Блумберг, если так разобраться. Как бы ни крутить, этот человек знает, как делать решение. Все-таки это не, это не заражен никакой мифической политикой. И создал этот огромный конгломерат, это уже о чем-то говорит. Так, Потому что я смотрю на всех других. Боже мой, но ну это же пара сумасшедших. Ну серьезно. Хорошо, Блумберг. А, а, а, как, тебе, а как тебе возможность вице-президента в виде одной очень известной дамы при Блумберге? Трагедия. Может такое быть? Вот ты вот это допускаешь? Я боюсь ответить. Я не боюсь Понимаешь, мы, мы на самом деле, это, конечно, разговор такого плана, он немножко спекулятивный. Ну, вроде как мы любим опираться в большей степени на факты, а не на предположения. Но, тем не менее, заглядывая вперед, мы по-любому предполагаем. Вот, она, но... не ушла, она не ушла с горизонта. Вот это меня беспокоит. Она не ушла с горизонта. И от нее можно ожидать абсолютно всего. Ну, вот было ощущение, что именно клинтонская команда, и в том числе и бывший президент Обама, они делают все, чтобы Байдена хорошенечко подставить и вывести из игры. Сандерс, естественно, тоже человек, с которым они договариваться не будут ни при каких обстоятельствах. Значит, возникает сразу вопрос, а для кого же место чистим тогда? Для Блумберга, конечно. Значит, вдруг выходит на арену еще один вот этот э, тяжеловес. Ну, в смысле денежного эквивалента, не в смысле политического, потому что по Нью-Йорку мы знаем тоже, что там не все так уж было... Он просто продолжал то, что сделал Джулиани. Ну, он продолжал делать Джулиани, и, и покупка третьего срока в Нью-Йорке была вообще-то попахивала, потому что он просто, просто да. оплатил ее. Получается, что э, по такой же схеме можно оплачивать тогда и, и президентское кресло, если уж на то пошло, чего бы нет. Подкрутили, подвертели, изменили чуть-чуть правила, конституцию и так далее. Так, у нас есть звонок, мы попробуем его принять. Добрый день, слушаем вас. А, добрый день, Яш. Я думал, что штатники занимаются политикой, я комментирую. Еще как, еще как занимаются. Еще как? Мы... Командуем миром, секретно, из комнаты с зубовыми стенами и затемненными окнами. Вот, вот так вот. Знаешь, видишь, тебя найдут и здесь, в Чикаго. Твои, твои рижские друзья. Вот. Ну, на самом деле, чтобы было понятно, о чем идет речь, у нас Джек Нейхаузен, он же в прошлой жизни Яша, он... Такой из из из знаменитых рижских штатников, тех людей, которые вот, ну, которые в итоге вот в Штатах и оказались, да? энное количество из, из вот этих всеми ненавидимых всеми, это так я, естественно, сарказмом говорю, да. из теляк и нехороших да. молодых людей, которые любили Америку почему-то больше Советского Союза, живя, живя в Советском Союзе. Да. А меня очень волнует вопрос, если вдруг из, откуда ни возьмись, как там из, из маминой спальни, кривоноги и хромой, если выйдет Хиллари как вайс-президент, ну тогда, господа мои, трон будет куплен и принцесса будет... Принцесса будет трагедией. Ну, давай мы не будем забегать, а, вперед, а, б, я все-таки думаю, что вот именно на этих выборах 2020, если э, люди проявят ну в какой-то степени э, не просто солидарность с чем-либо, а активность и понимание того, что если пятую точку человек не поднимет, не пойдет на выборы, что, само собой, ничего не произойдет. И я все-таки рассчитываю, что э, поддержка э, нынешнему президенту будет. И действительно, если этот второй срок случится, то он еще много успеет сделать из того, что он заявил. А если кто-то с тем, что он заявляет, согласен, то вроде как должен тогда выразить это каким образом? Известно? Абсолютно. Абсолютно. Вот. К сожалению, да, мы вынуждены констатировать, что в нашей общине ну, консенсус и не нужен. И разные люди разных мнений могут быть, это понятно. Но, но когда прошедший вот ту суровую школу социализма, так называемого, конечно, и здесь не поддержать человека, с которым именно Америка возвращается к, не просто к лидерству в мире, к прочим, это все громкие слова. Но Америка, Америка. Америка я, я часто встречаюсь на книжных, э, всяких встречах и, и из-за статей, которые пишу в Оклахоме и твой континент, встречаю часто с нашими, и большие залы бывают. Я вижу не более, даже менее 10% вот тех, кто, приехав сюда, и сделав новую жизнь вполне удачную, могут сказать, ну понимаешь, все очень хорошо, но ну, понимаешь, я человек культурный, и э, есть какие-то моральные устои, и вот он, Трамп, не, не, не соответствует этим моральным условиям. Когда спрашиваешь конкретно, конкретно, дай мне что-то, не могут, это все написано на воде. Я не думаю, что более 10%, и точно не более. Остальные все, так сказать, сплоченными рядами к великой цели к следующим четырем годам. Потому что если человек реально видит мир, мы должны поддержать нашу Родину, да. новую Родину, мы должны поддержать того, кто делает нам лучшую жизнь. Но Но, куда и нам и еще? Потом мы уже не раз говорили, все эти эстетические и прочие разногласия... Они не, не предмет для того, чтобы, как говорится, отрицать именно деяние, действия Почему? Потому что понятно, что идеальных людей нет и, и мы, в отличие от некоторых зомбированных граждан Которые по известным причинам приписаны куда-то Мы смотрим на мир объективно И там, где он не прав, мы всегда скажем об этом А пока, Джек было приятно с тобой опять пообщаться, и не а только наедине, но и э, при, при участии радиостанции. До новых встреч. Всего доброго. Пока.